становится уже очень страшно Всем привет, ребята! Вы на канале Спитилера Сегодня в этом видео я вам расскажу где живет Ладикапа а еще мы с вами взорвем арбуз Смотрите, резинки вырезались внутрь арбуза Не переключайтесь кто смотрит Ладикапу и Лади. Диану, ставьте лайк под этим видео. Ребята, вы на канале с сегодня мы будем взрывать вот этот арбуз. Ребята, и для этого мы купили вот сто вот таких вот резинок. И по очереди будем одевать их на арбуз. Интересно, у кого он взорвется? У меня или у Милена? Пусуля, начинай. Строп, начинаем! Так, Милен, я первая буду. Ты сможешь одеть? Да. А будет помогать нам мама. О. Тело, мама. Две. Ребята, уже 16 изюет. Думаешь, на какой резинке взорвется арбуз? Наверное, надо будет использовать всю пачку. Думаю, раньше. Так, сколько тут уже? Где-то 30. Три. 34 О. Нет, 33 <с <с Когда будете делать такой часть будьте очень аккуратны. Так, 35 тут уже. Резинки разлетаются и делают очень больно. 36. Нам больно. 36. Ножку. В ножку? 37. Угу. 38 вы потратили 795 резинок. А у нас уже 37. Много арбуз и швейно взорвался. 57. Ребят, уже одели 57 резинок. 58. 58. Да, по-моему, ничего не готов взрываться. 59. 60. 60. 60. 61. 63. Я думаю, что он потом.. Заёса. Ребята, 70. Уже, ши... Нет, уже 70 72 Так, кто любит такие видосы, обязательно поставьте под этим видео лайк Ой, яркий орбит Вау Какие красивые видосы А если его можно есть с этими резинками? Вот такой сладкий Красивый Так, у нас уже 80 Ого, 80. 82 Ребята, а, еще 20 80. резинок, я не знаю, он выдержит? 84 Есть шанс проверить У нас попался стойкий арбузик Он не хочет лопаться Смотрите, у нас осталось еще три резинки Он не взрывается, но немножко лопнул Он лопнул, тут еще печаток Он разорвался пополам Давай последние резинки, ребята <ди inici> Ды -ды Ш -ш. Ух. Ого, ребята, у меня Класс. все ноги в стойке тут сзади Класс, класс, класс. Смотрите, резинки же врезались внутрь руза. Барабанная дробь Владикапа живет в э, Киевской области. Живет, походу, в поселке, который называется Венинские столы.